Привет, друзья! Если у меня сейчас спросят, какой оптимальный ПК собрать для игр Full HD, 2К, работы, я скажу любой свежий шестиядерник, RTX 3060 и 16 гигабайт оперативки. Сегодня мы как раз такую связочку и протестируем. К нам приехал оригинальный компьютер от MSI Infinity S3, Вполне официально, между прочим, что сейчас довольно редко. Тут у нас Core i5-11400F, 6 ядер, 12 потоков, 12-гиговая MSI RTX 3060 Ventus 2X. И не нужно было даже заглядывать внутрь, чтобы понять, что остальное железо чистый OEM. Но я все же заглянул и понял, что вот он контент. Производитель воткнул всего один oem модуль на 16 гигов DDR4-3200 МГц. Сейчас посмотрим, какова разница между 1- и двухканальным режимом в такой связке. Сможет ли абсолютно боксовый кулер охладить достаточно горячий Core i5-11400F. Ну и в целом, что вы получаете, покупая такой ПК ну или собирая такую сборку самостоятельно на связи мк сегодня тестируем железо поехали Итак, друзья, вы уже увидели, как он выглядит снаружи и внутри. Простой RGB-кулер, два слота под ОЗУ на матери, 2 SSD на 1 терабайт от VD, 500-ваттный BP от FSP и материнка MSI H510 Pro с Wi-Fi. По сути, это уже законченный продукт, прот с такой материнкой уже не проапгрейдишь, BP не даст поставить видеокарту мощнее, а два слота под ОЗУ на материнке позволит лишь поставить еще 8 гигов, тогда будет двухканал при использовании до 16 и 1 канал с 16 до 24 либо еще одну планку на 16 гигов будет 32 в двухканале что я считаю уже избыточно для такой системы я всегда говорю что собирая ПК, нужно использовать двухканальный режим работы памяти то есть ваш процессор работает сразу с двумя модулями одновременно что дает заметный буст производительности в рабочих задачах и играх насколько заметный Сейчас посмотрим. На Ютубе меня попросили протестировать связку World of Tanks. Ясное дело, что даже в 2K игра на такой сборке отлично пойдет на ультрах, но, ну, видимо, это актуально. Тестировать игры я буду на изогнутом 27-дюймовом Quad HD мониторе MSI MPG Artemus. Это игровая 165 герцовая VA панель с отличной яркостью в 550 кандел на квадратный метр. Технологии адаптивной. Синхронизации Sync Premium Pro и откликом в одну миллисекунду. Давайте приступим к тестам. Итак, начнем пробивать броню в 2К с выкрученными на максимум настройками. Да, попались разные карты, но все равно статистика красноречива. Если с одной планкой памяти FPS стабильно ниже сотни, то в двух канале почти всегда заметно выше. И многие скажут, раз в обоих случаях FPS выше 60, зачем переплачивать за двухканал? Ну, во-первых, мониторы бывают не только 60 Гц, а во-вторых, не все так просто. Давайте присмотримся к статистике редких кадров. Хорошо видно, что в танковом замесе на одноканале минимальный FPS провалился аж до 16, да и редкие кадры не радуют, лишь чуть больше 40. На двухканале минимальный FPS под 30 и редкие кадры под 60. Это означает, что даже в танках при игре в одноканале вы будете временами ловить ощутимые фризы. К тому же в моменты боя это вполне может привести к подрыву боекомплекта. С двухканалом таких серьезных фризов нет и играть будет куда комфортней. Едем дальше. И следующая на очереди у нас Metro Exodus в последней версии с насильно прикрученным RTX ON и ультра настройками графики. Тут ситуация уже иная. Да, хорошо видно, что двухканал дает на 10-15% больше FPS, но вот на статистике редких кадров он почти не отражается. Так что побегать за Артема по России можно и с одноканалом. FPS в любом случае за 60. Так что проблем с отзывчивостью управления точно не будет. А дальше пошли сюрпризы. Оптимизаторов God of War под ПК можно и похвалить, и поругать. Похвалить за то, что разницы между одноканалом и двухканалом буквально нет, в PS различаются лишь насчитанные кадры, а вот поругать за то, что даже на 16 гигабайтах в двухканале с частотой 3200 МГц статистика очень редких кадров проваливается ниже 30 так что, увы, но даже с RTX 3060 и шестиядерником фризов не избежать. Хотя, конечно, игра не требует молниеносной реакции, и едва ли редкие подтормаживания серьезно скажутся на результативности. От разрешения это сильно не зависит. В Full HD – та же самая история. Далее на очереди Ведьмак 3. Хотя игрушка старенькая, и уже 7 лет, но все равно погонять платву по вызиме на ультрах смогут далеко не все, ну кроме владельцев быстрых карт. RTX 3060 справляется в 60 FPS в 2К разрешении на запредельных настройках, а больше для такой игры и не требуется. Как и ожидалось, игра из времен DDR3 и предыдущего поколения консолей оказывается не особо требовательной к современной памяти. И одноканальной DDR4320 ей вполне хватает, разницы с двухканалом по среднему FPS почти нет. Но вот статистика очень редких событий на двухканале приятней, хотя и там далека от идеала. Так что под фрезы в любом случае будут. Окей, давайте посмотрим, как дела обстоят в свежаке и погоняем на суперкарах по Мексике. И вот Forza Horizon 5 отлично показывает, что одноканалу в 2022 году точно пора на покой. Тут и просадки редких событий ниже 30 и средний FPS с двух каналом почти на 20% выше. Так что, если хотите комфортной езды с ветерком в 60 FPS на ультрах, точно стоит докупить второй модуль памяти. Но что-то мы пошли по синглам. Как там обстоят дела с современными онлайн-шутерами? С одной стороны, они должны быть оптимизированы даже под самое простое железо, то есть одноканал вполне может и сгодиться. С другой стороны, даже в онлайне уже есть и трассировка, и тяжелые текстуры, как, например, в Call of Duty Warzone. Идея PUBG живет и процветает, но нам больше интересна производительность. Хорошо видно, что двухканал решает, на нем и средний FPS в полтора раза выше и статистика редких событий не такая красная. Конечно, при желании можно поиграть и на одноканале, если вас устроят не дотягивающая до 60 частота кадров и не такие уж редкие фрезы, но мы все же рекомендуем докупить еще один модуль памяти, благо стоят они сейчас недорого. Ускоряемся. Дальше посмотрим на Quake Champions. Эта игра очень быстрая и требует молниеносной реакции. Меня убивали каждые 5 секунд. Средний FPS с одной планкой памяти под 90. Что касается фризов, то от них и двух канал особо не спасает. Статистика и там, и там проваливается ниже плинтуса. Но все еще хорошо заметно, что с одним модулем памяти есть шанс пощупать 10 FPS, а вот с двумя уже нет. И под конец апофеоз неоптимизированности в лице Far Cry 6. Эта игра максимально нагружает одно ядро, так что с одноканалом и зажатым в 65-ваттный теплопакет процессором мы ловим двойное комбо с 40 FPS в среднем и прохлаждающейся видеокартой. Да, бывает и такое. RTX 3060 в 2K на ультрах с трассировкой лучей может ощутимо больше. Банальное добавление второй планки памяти магическим образом поднимает средний FPS к 54. Да и статистика редких кадров становится приятней, но все еще фрезы случаются из двух каналов. Окей, давайте рискнем и дадим полную свободу процессору. Так как плата достаточно простая, без радиаторов на ВРМ, то по умолчанию процессор зажат в 65-ваттный теплопакет. А ведь это одиннадцатое поколение, где 10 нанометровую архитектуру натянули на 14 нанометровый техпроцесс, так что эти камни любят поесть электричество. Что ж, дадим нашему i5 такую возможность, Расплата предлагает быстрый буст до 120 ватт, установим его и на долговременную работу. Со снятыми лимитами в Far Cry 6 FPS подрос еще больше, до 67 в среднем, почти полностью пропали фрезы и видеокарта стала грузиться практически на максимум. А все из-за того, что при 65 ваттах процессор работал на частоте 3.7-3.8 ГГц, а вот при вдвое увеличенном TDP легко развивал всевозможные 4.2 ГГц. А теперь оцените общий буст. Пара правок в биосе и установка второго модуля ОЗУ смогла подтянуть среднюю частоту кадров аж в полтора раза с минимально комфортных 40 кадров до отличных 60+. Это еще раз говорит о том, что тонкая настройка временами может творить чудеса и не стоит от нее отказываться. Но есть ли минусы у такого резкого увеличения TDP? В играх нет, они не так сильно грузят процессор, поэтому даже охлаждение уровня боксового кулера вполне хватает для удержания температуры в рамках 70-80 градусов. Но стоит помнить, что это касается только игр и в рабочих задачах ситуация куда печальней если не сказать катастрофичнее. Давайте посмотрим, что творится под капотом при 120-ваттном теплопакете в стресс-тесте AIDA64. И сначала казалось бы все терпимо. Да, кулер завывает на максимальных оборотах, температура подкрадывается к 95 градусам, но процессор стойко держит максимальные на все 6 ядер 4,2 ГГц. В таком режиме проходит 2-3 минуты и когда уже начинаешь думать, что все отлично, график частоты CPU резко начинает рисовать пилу, а температура последнего даже немножко снижается. Что произошло? Все просто перегрелся в РМ. Для 120-ваттного камня 3-4 фазы, да еще и без радиаторов, катастрофически мало. Поэтому стоит им разогреться под сотню градусов, как срабатывает тепловой тротлинг, дабы не вывести их из строя, из-за чего частота процессора начинает выписывать ламбаду. Если вы хотите не только играть, но и работать, процессор придется ощутимо ужимать, что конечно же скажется на его чистоте и производительности. Причем это касается не только простых плат на H510, но и даже продвинутых решений на B560, особенно если подкинуть им горячий i7. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем ролике о правильном выборе материнской платы, ссылочка будет в описании. Я считаю, что в 2022 году Prado канал нужно забыть. В большинстве игр он может ухудшить качество геймплея, поэтому стоит потратить пару тысяч рублей и купить еще один модуль. Во-вторых, если на ПК вы собираетесь только играть, можно дать процессору полный карт-бланш на энергопотребление. Это ощутимо поднимет FPS в некоторых играх, плохо оптимизированных под многопоток. Что касается самой сборки на шестиядерном Core i 11400 f и RTX 30.0. 60, то, как я и говорил в начале ролика, это отличный конфиг для комфортной игры с ультра настройками графики даже в 2к, если у вас Full HD монитор можно замахнуться и на 144 Гц. Главное не забывать про тонкую настройку, она временами может буквально из воздуха подкинуть недостающий десяток другой кадров. Большое спасибо всем тем, кто оценивает нашу работу, пишет комменты и ставит лайки. Нам и алгоритмам YouTube это очень нравится. Узнать, сколько стоит такой ПК и монитор от MSI, вы можете по ссылочке в описании. Насколько я знаю, такая же сборка будет в двух канале. Там же в описании будет ссылочка на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем самые интересные IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин, на связи был МК, еще увидимся, пока.